Хорошо? Не спрашивай, друг, никаких новостей. Душа на распашку сегодня не в моде. Мне нравится больше бывать на природе, с тех пор, как я стала бояться людей. Не помню начала, не зная конца. Я стала свободной стала счастливой. Деревья и травы, моря и залива отныне милею по И пение птиц мне взамен голосов и солнечный свет вместо лампы настольной. Мне нравится быть равнодушной и вольной, особенно в гордых пределах лесов. Намного спокойнее жить, не любя. Найдя оправдание и бессмысленный повод, Мне нравится бегать из города в город. С тех пор, как я стала бояться себя... Stuff.